Всем привет! Хотела оставить видео отзыв о курсе онлайн риелтор профессия бизнес. Хочу начать с плюсов. А, прежде всего хочу сказать о том, что довольно очень контентом, который предоставляли Антон и Дарья, не было никакой воды совершенно, все было по делу и могу сказать, что информация настолько архивированная, что мне приходилось ее очень много-много переваривать. Она была вся очень полезная, вся применимая к практике, мне, в принципе, было очень интересно, очень много нового для себя узнала. Что мне не понравилось? Я была по тарифу обратная связь. И что я могу сказать? Мне не хватало обратной связи. Почему? Потому что, когда были моменты, создала сайт, все нормально, Яндекс.Директ начала создавать, и было несовпадение то, что я видела на экране, на видео у Антона, и то, что у меня было в реальности. Очень-очень много было непонятности, не хватало обратной связи, не хватало какую кнопку нажатия, и это происходило очень долго, то есть техподдержка, техзабот отвечала очень долго, я понимаю, что у нас много на курсе, и нужно каждому уделить внимание, но тем не менее, да, минусы я в этом увидела, да, такая ложка дегтя для меня все-таки была. А, как вы видите, я мама троих детей, у меня все было прямо загружено плотно-плотно-плотно, если какая-то кнопка у меня вылетала, то, соответственно, для меня это... Вылетала дзюдо, плавание, учеба и все такое. Понимаете? Что я хочу сказать? А все оцениваем через результат. А, что могу сказать по рекламной кампании? Где-то 12 заявок мы взяли за 6 дней, и это хороший результат. Вот, уже ездила, оформила офис, в понедельник будет встреча, в понедельник, в вторник, потому что человек из области. Я, в принципе, очень довольна. Очень довольна, и. Хочу сказать огромное спасибо и Антону, и Дарью, у них замечательный тандем, тандем и с продажи очень глубоко и экспертно, и с точки зрения маркетинга, поэтому классно, молодцы, спасибо вам большое. Ну, а с техподдержкой, я думаю, вы отрегулируете, чтобы они были более заботливы. Спасибо большое, до свидания.